Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. В этом ролике я расскажу вам про легендарный девайс от компании Wupu под названием Vinci Pot. Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке На лицевой панели изображен сам девайс в цвете, что ждет нас внутри Есть логотип компании и, естественно, название устройства На противоположной стороне у нас все как всегда Технические характеристики и комплектация И также есть специальный скретч-код для проверки устройства на оригинальность Открыв коробку, мы первым делом увидим девайс с предустановленным картриджем. Под ним располагается кабель USB Type-C и небольшая инструкция. Корпус винчи выполнен из металла с многослойными вставками, благодаря чему они не выцветают со временем, устойчивы к царапинам и не собирают отпечатки пальцев, так что он надолго сохранит свой привлекательный внешний вид. Цветовая палитра довольно огромная, в ней встречаются как спокойные монотонные цвета, так и яркие, как, к примеру, в моем случае градиент от темно-фиолетового до красного цвета. Небольшие габариты и легкий вес делают его очень удобным в использовании. Также он не вызывает никакого дискомфорта, находясь в руке. Внутри этого компактного девайса спрятался довольно большой аккумулятор на 800 мАч, а это означает, что при умеренном парении одного заряда хватит на один день. Индикатор заряда аккумулятора спрятан в логотипе на лицевой стороне устройства Своим цветом он будет сообщать о заряде аккумулятора От 100 до 60 зеленый цвет, синий цвет от 60 до 20 и красный цвет от 20 до 0 Зарядка осуществляется при помощи порта USB Type-C Но производитель учел современные тенденции и сделал в данном девайсе полноценную регулировку обдува Регулируется она при помощи небольшого ползунка на одной из граней девайса Ну и конечно же пришло время рассказать про картридж Картридж Wupu Vinci обладает встроенным испарителем И все, что вам нужно сделать после приобретения данного девайса Это просто заправить его жидкостью После того, как у вас сгорит испаритель, картридж меняется целиком Кстати, объем этого картриджа 2 мл Еще одним приятным моментом является то, что картридж разработан так, что вы можете не бояться протечек Главные плюсы в УПУ Винчи – большой аккумулятор, стильный внешний вид, хорошая эргономика и регулировка затяжки, так что он прекрасно подойдет любому пользователю. Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале.